Существуют определенные правила поведения за столом. Не следует опаздывать к столу и ждать неоднократного приглашения. Перед едой надо тщательно вымыть руки. Садиться и вставать из-за стола можно только с разрешения взрослых и не забудьте поблагодарить за еду. Перед едой матерчатую салфетку разворачивают и кладут на колени или рядом с тарелкой. Выходя из-за стола, матерчатую салфетку кладут на стул, а бумажную на стол. Прежде чем отпить воду из бокала, прикладывают матерчатую салфетку к губам. Сидеть надо прямо. Туловище должно быть удалено от края стола примерно на ширину ладони. Руки до изгиба кисти лежат на столе. Локти должны быть почти прижаты к туловищу. При пользовании ложкой ее подносят к рту, не наклоняясь над тарелкой. Чтобы с ложки не капало, ее не следует переполнять. Есть следует бесшумно и не торопясь. Все приборы следует брать правильно. Вилку левой рукой, нож и ложку правой. Если еда прервана, столовые приборы кладут на край тарелки, ручками на стол. После окончания еды крест-накрест или параллельно друг другу на тарелку.